Ну вот, я пришла на море. Ветер, ветер северо-западный. Такой сладенький, легкий. Линия моря такая зеркальная. И сегодня сюда было выброшено морем много травы. Но ее, я смотрю, уже убрал. Вот здесь опять прибоем набросал. Когда такая травка, здесь много галок. Галок, и ворон. Давай всякие выбирают ну, пропитание им хватает трава уже подсохла время-то уже 4 часа отдыха